Бабочка полетел, епт. Он Вот над головой у тебя, смотри, на фонарь пошла. О -о -о. мотылек. Снежный мотылек. Снежный мотылек. Ты снежный мотыль. Ну вообще, летаешь, да, снег идет, летаешь, и бабочка летает. Летаешь. Ты показал писелек. Зачем сам не знаешь, не знаешь. И в жизни такое стекло. Приснится, приснится. Да, летает, точно, А мотылек зимой. Вот он, вот он, вот он. Где он, где он? Вот он, убийца. Блядь, летает, смотри. Ну что его, с собой что ли забрать? Куда его? Куда? Память. Точно летает, не могу Вот он на мне сидит. Вот он. Давай, давай, увеличивай. Где он, где он, вот он. Матыть. Надо его куда-нибудь тепло. Нифига себе. Бабочки летают. Искусственное дыхание сделаем. Может ему гротик сделать и снегом достать. Гробик сделать. Гробик. Что гробик Блин, то что. Меня... Вот снег, снег, снег, да? А, я, я улетел. Бля, наверное, я это, дрова вытаскивал, а там тепло все а Там личинку кто-то отложил. Жесть на. Не, ну я же тебе говорю, зима пришла неожиданно, блядь. Даже мотылек, блядь, не ожидал, нахуй. Ты, Лёх, не ожидал, дроворуба с топором Вон опять провезла Ты, Лёг, не ожидал А такой зимний маты. <связь> вот опять к Хозяин! Хозяин! Хозяин! Зачем ты разбудил меня этим утром? <связь> Мотыль-шатун, блядь Мотыль-шатун загрыз мужика нацмерть <связь> Разбудили, блядь <связь> а хоть не спаривался с высохшей бабочкой